Я Владимир Малыш, Здравствуйте. Сегодняшняя тема «Хочу и нужно». То, что я хочу, не является тем, что мне нужно. К примеру, вы захотели, захотели приобрести тот же пресловутый мобильный телефон. Вышла какая-то новая модель, о которой вы мечтали, видели ее в рекламе, либо по наивной зависти, глупой, Зрели его в чьих-то руках или в чем то кармане. Появляется дикое желание эту вещь приобрести. Я не буду вдаваться в подробности, почему так происходит. Так устроен наш социум и так устроена мировая экономика на потребление. Сегодня тема другая. Я хочу заострить ваше внимание на том, что мы часто хотим того, что нам не нужно. Нужен ли вам в данный момент этот мобильный телефон? Вы должны подумать сами. Неужели ваш перестал работать? Неужели ваш настолько отвратительный и страшный, что его стыдно взять в руки? Неужели ваш телефон уже не ловит связь, и вам невозможно общаться с человеком? То же самое может быть с новым автомобилем, с ремонтом квартиры, с покупкой всевозможных безделушек. Прежде чем что-то приобрести, подумайте, действительно ли эта вещь принесет вам Покое, удовольствие, умиротворение от того, что вы ее имеете, от того, что вы купите просто новую вещь, которая будет дороже и немного иначе выглядеть. Ведь скоро, спустя неделю, может быть год, эта вещь тоже потеряет, как вам кажется, интерес для вас. Она будет такой же старой, неинтересной, немодной. То есть все, что вы покупаете рано или поздно приходит в негодность по эстетическим соображениям. Правильно ли это решать вам? Это относится ко всем сферам жизнедеятельности. Очень часто люди меняют партнеров жизни, влюбляются в разных людей лишь потому, что кто-то ему надоел по тем или иным причинам. Мы покупаем дома, квартиры, вешаем на себя всевозможные цацки, одежда, обувь, жилье, велосипеды, компьютеры, планшеты, да все что угодно. Мы все стараемся обновить даже не успев дождаться того, чтобы предыдущие вещи пришли в негодность. Другое дело, когда мы что-то теряем, либо оно ломается. Тут бесспорно нужно брать. Но если у вас есть, и вы хотите всего лишь заменить эту вещь, является ли это рациональным и разумным? Вот я поэтому и говорю вам, что в подавляющем большинстве случаев то, что я хочу, не является тем, что мне нужно, а что вам нужно, вы должны спросить у себя глубоко внутри, задайте себе внутренний вопрос. И пусть вам внутренний голос вам ответит, нужен ли вам этот телефон именно сейчас. Нужна ли вам эта машина, эта квартира, либо эта брошь, либо этот компьютер, либо этот кредит именно сейчас. Может быть вам стоит затаить дыхание, сделать передышку и все правильно, отдумать. Продумать домичайшего. Подумать о том, что будет после того, как вы это приобретете. Подумать о том и вспомнить о том, что было с предыдущей вещью, которую вы уже брали, из которой произошло то же самое. И вот теперь снова и снова вы идете по тем же стопам, Вы идете по кругу, приобретая новое, что вскоре станет старым. Есть ли в этом что-то рациональное? Есть ли в этом что-то разумное? Подумайте.